Игорь ИгорьМерлин.com представляет Привет, дорогие друзья! С вами Игорь Мерлин. Некоторые люди, которые приходят на мои тренинги, говорят «Я выбрал себе новые источники доходов, но они мне не нравятся». Как же так? Вы же их сами себе выбрали. Не я вас заставлял работать уборщиком, а вы сами выбрали делать то, что вам не нравится. Что в этом случае происходит с точки зрения энергии? Когда человек выбирает заниматься тем, что ему не нравится, он очень часто начинает ругаться, ненавидеть свою работу. И в этом случае теряется много энергии. Есть работа, которой вы сейчас занимаетесь. Может быть даже много лет. Вам не хочется этим заниматься. Вы, может быть, когда-то стремились получить эту работу, думали, что она хорошая, престижная. Но когда начали работать, поняли, что это полная ерунда. При этом, вам нужны деньги. Чтобы были деньги, вам приходится выполнять эту нелюбимую работу. А если поменять свое мышление? Как только вы начнете любить то, чем занимаетесь, оно начнет приносить вам больше доходов. Вам следует понимать, что то, чем вы сейчас занимаетесь, позволяет вам, по крайней мере, кушать и выживать. Нужно радоваться и говорить спасибо, что у вас есть такой источник доходов. Со временем появятся другие источники. Но в данный момент, если совсем ничего другого нет, пожалуйста, подумайте над моими словами. Начните относиться по-другому к тому, чем вы занимаетесь. Ну, например, человеку не нравится работать скотником, ну, убирать навоз. Он каждый день приходит на работу, ругается и проклинает свою судьбу. «Боже, за что мне это все?» а, Но когда этот человек понимает и говорит себе, «Я за счет этого кормлю свою семью, если бы я этого не делал, мои дети были бы голодными и несчастными». Понимаете, в чем смысл? То, чем вы занимаетесь, это просто-напросто небольшая ступенька к вашему дальнейшему развитию. Ну конечно, если вы собираетесь заниматься развитием. Хотите очередную ступеньку к своему развитию и привлечению новых источников доходов? Напишите в комментариях ваш вопрос и я его разберу в одном из следующих видео. Заходите на мой телеграм-канал и получите от меня надежные методики по привлечению и масштабированию доходов. Ссылка находится под этим видео.